Сейчас у меня дострой, и вы меня порадовали, вы набрали 80 подписчиков даже тогда, когда я не снимал видосы, и я решил запилить снова хайт. И о, и что вы думаете? Дихие ТАНЦЫ! Сначала тусил, а потом меня убил. Какой бесстыдник. Ты стреляешь не по мне, но попадаешь в меня нормально. А у меня. Я тебя не буду хвалить. А, это я, Так, мне это все не нравится. Кажется, он. что у меня находится в поиске серверов. <соспит> О, Бред! А кто это такой у нас? Кто это такой? Кто это у нас убегает тут? А, -а, а Данила Про возродился! Вот это прекрасно! О, Мадерик, здравствуйте! Что вы тут делаете? Я из компании Reflame, и, вы, и мы вас Требуем деньги, то что, чтобы нашу фирму расширить. На, на, на! А, вот там какой-то Челик был в черной штучке. Это походу не. Так. Я стреляю по Луне Ай, черт! Меня заметили! Черт! Черт нет! Дай кресло! Дай кресло! Или как там его! Черт. Как У как меня! То, а, меня просто взяли и поймали за А мы кое-что сделаем непоправимое! Ты что, возродился? Эпоха строя давно закончилась, но он возродился. О, моя ферма! Там и у Да ты задавал Макс. У тебя, по-моему, больше нет. Данилу Про, мы все... Мы все трогаем. Вот блин, логика чувака. На столе стоит три чашки. Давайте еще одна станем. Ха-ха. Ну да. В принципе, тут кресло... Капец! Какое-то а <смех> тут... о здравствуйте, у меня ВХ крутая. А почему у вас там трое, лол? Что происходит? Because... у меня нету спринта. Это минус кресла. Да, да кто? Идите, я ферму свою создам лучше. Я умерла, и я вижу тут какого-то Челика. Он, короче, банка, это вроде Мадерик. Я в него один раз стрельнул прям по жопе. А нет, у это... нас тут в комнате три человека. Черт, вот это меня петухом и сюда сделал. сюда никто не зашел. Я петух. Так, кто тут настоящий, кто не настоящий. Ладно, нельзя повторять фразы с прошлых выпусков, ведь это плохо заканчивается, когда подписчики меня находят и начинают убивать Хайден Сики. Вы там стреляет? Вы чё диван Данила, не видите? Б... Данила Про, давай! О, все, вытащили все. Вот так вот просто. Шоп. Мне бесит, когда ты становишься предметом, повернутым в одну сторону. А другие в другую, да. Не, и ты стоишь к стене а другой стороны. Получается. Чёрт! Меня снова оглушил какой-то стул. Мы его? А, Данил Дан... про. Данила Про. Данила Про, оба-на. Все, Данил прол, вообще тут прол, но я прол, про, лучше чем прол. Так медленно ко мне повернулся. Да какого фига меня с нее сделали? Нет, по вот. жизни такой был. Нет. Бургер он стал гигантским размером с человека и. Я стою, и в меня летит бомба и убивает этого Данила. Жалко Данила. Данила пробол, а важным человеком. О блин, ну почему так? Данил прол. Вот он развел у вас как скот скотин <смех> интересно вот меня заметят я сейчас попытаюсь в одну штучку Воу, Меня заметили! Ту, ТВАРИ! ТВАРИ! А, вот. Это что ты? Я не знаю Шитертон. Почему там девушки с броней ходят? Я тоже вообще-то хочу, может быть, броню.